Спасибо, мама, милая, спасибо За солнце, свет и эту небоси Ты ничего у жизни не просила Гордилась, что растет любимый сын Ты ничего у жизни не просила Гордилась, что растет любимый сын. Спасибо, мама милая, спасибо За ласку адресованную мне, и я прошу, чтоб ты меня простила, За все печали, что принес тебе. Благодарю за сердце золотое За нежность, что дарила мне любя Твоя улыбка всей вселенной стоит Нет никого дороже для меня Твоя улыбка всей вселенной стоит нет никого дороже для меня. Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, адресованную мне. И я прошу, чтоб ты меня просила, За все печали, что принес тебе. И я прошу, что ты меня простила За все печали, что принес тебе матери, я знаю, нет в этой жизни ничего сильнее, Пою тебе колени, преклоняя перед сердцами наших матерей. Бою тебе, колени преклоняя. Сердцами наших матерей. Спасибо, мама милая, спасибо за ласку адресованную мне. Я прошу, чтоб ты меня простила за все печали, что принес тебе. Спасибо, мама милая, спасибо за ласку, адресованную мне. И я прошу, чтобы ты меня простила. За все печали, что принес тебе. И я прошу, чтобы ты меня простила. За все печали, что принес тебе.